Голуби. Качественная еда из синей курицы и месяцы отпуска.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 Мы уже посмотрели, что было плохого в СССР, каковы его достижения, что было хорошего в Советском Союзе. Давайте же посмотрим, как жилось людям в то время. О крахе Советского Союза, наверное, будут спорить еще не одно десятилетие, а может и не один век. Если в первые годы после распада от всего Советского многие старались побыстрее избавиться, то в последнее время наблюдается едва ли не обратная тенденция. Как жили в стране, которой больше нет? «Советский рубль – один из главных памятников в стране, который больше нет. Многие до сих пор помнят наизусть цены, ведь они не менялись десятилетиями. По 20 копеек стоил проезд, 14 копеек – сигареты Прима, полтинник стоил обед, и у тебя еще 20-30 копеек оставалось на кино», – вспоминает эксперт Министерства культуры РФ по нумизматике Владимир Казаков. Средняя зарплата в СССР в времен развитого социализма это 130 рублей. Те, кто пытались откладывать, хранили деньги в кубышках, книгах, нижнем белье и только потом, ближе к 70-м годам, народ все чаще стал пользоваться сберкнижками. В фильме «Любовь и голуби» советский быт и образ показан настолько правдиво, что об этой картине часто говорят. Вот так и было в СССР. У главного героя Василия Кузякина самое народное увлечение. Голуби. Разведением голубей страна начала увлекаться вскоре после Великой Отечественной войны. Голубь – это, как известно, символ мира. Увлечение оказалось настолько серьезным, что голубятни стали появляться чуть ли не в каждом дворе. Небольшие голубятни даже строили по типовым проектам. Самые заядлые любители голубей возводили для них настоящие хоромы. Дворовых увлечений в Советском Союзе хватало. Были еще шахматы, нарды и домино. Патриарши и пруды когда-то были излюбленным местом доминошников, как, впрочем, и большинству городских парков. Домино вошло в жизнь настолько прочно, что за него садились в любую свободную минуту. Общественные бани для большинства советских граждан – почти второй дом, по крайней мере, до конца 60-х годов, эпохи хрущевок и, пусть маленьких, но отдельных квартир со всеми удобствами. В СССР большинство людей жило примерно на одном уровне конечно существование дворника отличалось от жизни секретаря партии но если брать в общем и целом то огромной социальной пропасти между бедными и богатыми не существовало с детства все шли в детский сад мест хватало затем в школьные годы дети могли посещать любые секции и кружки после школы можно было поступить в училище техникум или институт если есть способности то никто не запретит изучать выбранную специальность за счет государства молодые люди практически поголовно отправлялись в советской армии. Уклонистов почти не было. После получения профессионального образования, молодежь по распределению получала рабочее место. Проблемы безработицы не существовало. Далее обыденная рутина из-за развлечений. Телевизор, походы на футбол или хоккей. Праздновали все сообща, дружным коллективом. К отрицательному явлению относится отсутствие ощущения свободы. Казалось, что везде, где бы вы ни находились, за вами неустанно следит ВЧК, НКВД, КГБ. Невозможность высказать публично свою точку зрения, страх перед властью, удручали часть населения. Одинаковая одежда, однообразные планировки квартир, искусственный дефицит товаров. Оставалось только верить в светлое будущее. Что же вспоминают о советской жизни люди? Посмотрим. Я родилась в 1977 году в относительно обеспеченном Питере. Помню, как родители стеснялись вводить дружбу с непутевым соседом Васей. Но делали это, ведь тот работал в гастрономе. Дядя Вася был всегда грязным и частенько пьяным, но мог достать приличное мясо. А родителям нужно было как-то кормить меня и сестру. Продукты питания в СССР – отдельная история. Очереди за хлебом растягивались такие, что стояли по полтора часа. Мясо ожидали еще дольше. Если на прилавок выбрасывали Геркулес, то родители закупали коробками про запас. Водку вообще продавали только по талонам. Говорят, что в СССР было все самое натуральное и полезное. Ага, на прилавках лежали синие курицы, видимо, умершие от голода и жестокого обращения. Было еще молоко со сметаной на развес. К счастью, моя бабушка знала заведующего магазина, поэтому нам молоко доставалось до того, как его водой разведут. А получить сметану и вовсе считалось большой удачей. Чтобы купить необходимые продукты или вещи, приходилось ездить в крупные города и везти оттуда огромные сумки с добром. Чаще всего этим занимались женщины. Конечно, далеко не все придерживаются негатива в адрес Советского Союза. Так, например, есть следующее. Человек в Советском Союзе был не на последнем месте. Государство заботилось о людях. Люди тогда работали. По совести. Дети стремились быть похожими на самых лучших героев современности и у них была возможность быть на них похожими. Продукты, может, и были дефицитными, но хотя бы настоящими, а не суррогатными. Мне 63. Так что вполне осознаю ту жизнь и нынешнюю. Не идеализируя ничего, говорю и повторяю, главное достижение советской власти для конкретного человека, к какой прослойке бы он ни относился – социальная уверенность. Отсюда. Это личная уверенность и самоуважение. Охота к перемене мест, езжай и работай куда хочешь. Союз был такой большой. Столько климатических зон и все освоенные, не заброшенные, как сейчас. Со мною оканчивали университет, настоящий, классический. И домовцы, и дети крестьян, и дети рабочих, учились бесплатно, на повышенную стипендию, подрабатывали когда могли. Вот такая несуетливая уверенность в себе и своем будущем. В себе и своем статусе в любой возрастной период делали людей другой породы, в целом менее суетливых и завистливых. Старость уважали, уважали труд. Каждый знал, как поставить палатку и разжечь костер. Нынешняя молодежь уже не понимает, какая жизнь была при Советском Союзе. Про космос и культуру великую еще куда не шло помнят. А вот про бытовую сторону много домыслов. Хорошо, хоть я все точно помню и расскажу. Слушайте, как жили тогда простые люди? Жизнь в СССР была не то, чтобы легкая, но понятная и справедливая. Не без строгости, конечно, но каждому по потребностям. Нельзя Ленина наругать, Два раза в год на демонстрацию положено идти. За границу ехать только если в Болгарию или Молдавию. И то не каждый год. Зато все остальное за счет государства и даже больше. Там тебя подумали, здесь делали, давеча коллектив помог, а тут еще и премию выдали. Как поступишь на завод, давали квартиру, но не сразу. Год отработаешь, одну комнату, два года, две. Так что меньше пяти лет на одном месте мало кто работал. С продажей квартир правда туговато было, не одобряли это дело. Приходилось лишние квартиры менять на даче, машины, иногда персидские ковры ручной работы. Мужик соседнего цеха как-то взял и выменял комнату на ковер в 200 с гаком метров. Все квартиру с потолка до пола выставил, и на халат еще теща осталось. С продуктами тоже было не всегда хорошо, но вот черная икра, к примеру, всегда свободна была. Мамка с работы идет бывало, возьмет пару кило, прям в горбушке огроменный с мой рост, а хлеб, особенно ржаной, всегда был. А какая колбаса в магазинах? Видов да, немного, но так, чистое мясо, даже лучше мясо. С овощами и фруктами в магазинах похуже было. Но кто чуть побойчее, те добирались с огорода. Экология была хорошая. Сызрани и арбуз, и ананас мелкий запросто рос. Кстати, почему такой народ был умелый? Потому что передачи были правильные. Всякую муру не показывали. А вместо них Синкевич с Роздовым людям полезные вещи рассказывали. Как плод построить или белки в глаз со ста шагов зарядить. Про очереди тоже все объясню. Стоило это все в СССР копейки. выбросятся по финские, к примеру. Не как сейчас, по ползарплата отдай при советах ценник был государственный 2 рубля 87 копеек ну в крайности 3 рубля 62 копейки понятно что по такой цене много кто хотел чем разжиться брали в прок. от того и очереди бывали от жадности отпуска не нынешним были гуляй хоть месяц хоть три подряд если выслуга лет позволяет это если не врач у тех вообще были отпуска длинные и старались все больше поехать в крым крым тогда был в большом почете вот такую ребятки страну просрали в СССР же как-то жили? Стандартная отмазка ватников до 30 лет и артистов, и пропагандистов, находящихся на подсосе у государства. Мне далеко за 30, и на подсосе у государства я не нахожусь. Поэтому могу сказать, как мы жили. Йогурт я впервые попробовал после 91 -го года. До этого из кисломолочных продуктов был только кефир и ряженка. В стеклянных таких бутылках, о различных марках и вкусах речь тогда не шла. Со вкусом как повезет, типа лотереи. Бананы и помидоры продавались зелеными. И мы их клали на дозревание в теплое место. Из остальных фруктов и овощей круглогодично только картошка, морковь, лук, свекла, яблоки. Полгода где-то продавалась капуста. В овощном магазине, кстати, всегда стоял отвратительный запах гнили. Насчет тепла. Только после 91 -го года мне удалось избавиться от постоянного чувства холода в зимний период. Где бы мы ни жили, окна всегда продувались, а отопление работало отвратительно. Не верите? Спросите про ежегодную заклейку окон у своих родителей. Который приходилось заниматься не только дома но и в школе и на работе ежедневный рацион довольно однобратен и уныл гречка рис картошка макароны консервов очень много из мяса в основном котлеты название гуляш отбивная азу я выучил и научился различать только после 91 -го года дело в том что хорошее мясо было в дефиците его надо было доставать В магазине на полке не было вырезки никогда и нигде брали кости варили на них суп смешивались с потрохами крутили котлеты шашлыки наполовину со состояли из жира, жил и сухожилий. Очень популярны были сосиски с колбасами. Только надо понимать, что колбасы это были не сервелат. Сервелат надо было доставать. Еще из мясного ели пельмени, манты, белиши, чебуреки и пирожки с мясом. Когда совок подходил к концу, стал ходить упорный слух, что докторская колбаса на 70% состоит из бумаги. Кстати, а вы знаете, почему в начале 90-х особую популярность среди населения завоевали так называемые «ножки буша», то есть куриные окорочка? Потому что они были мясистые, что не шло ни в какое сравнение с дохлыми синюшными курами, которые продавались в магазинах до этого. Чтобы вкусно и разнообразно питаться, надо было обладать специальными качествами, например, иметь доступ к дефицитным продуктам через знакомых начальников и директоров продовольственных баз, магазинов, спецраспределителей. Доступ мог иметь и простой человек, например, инженер, но за приличные взятки. А с этим в совке были проблемы. Не со взятками, а с тем, где можно на них заработать. Заработать по-честному было нельзя. На любой работе платили не более 300-500 рублей. Для сравнения, хорошее мясо, колбаса, сыр или алкоголь продавались из-под полы за 25-100 рублей. Да и для того, чтобы получить хотя бы 300 рублей, надо было быть охрененным специалистом. Предметы личной гигиены. Представьте, что нет никаких памперсов, нет никаких женских прокладок, нет никаких влажных салфеток. Эти буржуазные изобретения пришли к нам из-за рубежа только вместе с рыночными отношениями. А вместо туалетной бумаги в туалете часто висела газетка. Представили? Едем дальше. Отдельно стоит сказать про бытовую технику, в СССР это было очень дорого, по сравнению с сегодняшними временами, просто умопомрачительно дорого. В то время, когда наши ровесники за рубежом наслаждались цветными телевизорами, электронными игрушками, стиралками автомат, двухкамерными холодильниками, музыкальными центрами, плеерами, видеомагнитофонами, а кое-кто и персональным компьютером, в СССР на это надо было долго копить, стоять в очереди до пяти лет и доставать у спекулянтов. Верхом шика была иностранная техника, японская, английская или немецкая. Стоимость единицы такой техники достигала нескольких тысяч рублей, то есть одной-двух годовых зарплат. Сейчас даже смешно вспоминать, что видеомагнитофон, аналог DVD, Blu-ray, плеера, мог стоить 3000 рублей при средней зарплате в стране 150. Все, что я помню про советские автомобили, это то, что их было сложно достать по госцене. И надо было постоянно ремонтировать. Каждый несчастный автолюбитель в СССР был одновременно и автомехаником, и много времени проводил в гараже. Одежда и обувь. О! О, это боль каждого советского человека. Ассортимент в магазинах категорически не годился для нормальной носки. Хорошие вещи надо было доставать. Доставали кроссовки, сандалии, джинсы, куртки, туфли, свитера, пальто. Искушенные в нижнем белье доставали его. Некоторые умудрялись попробовать импортные колготки. И всю жизнь после этого стремились купить только их. Костюмы и платья шили только на заказ. Правда, хорошую ткань тоже надо было достать. Шубы и зимние шапки в принципе были в продаже. Только стоили... «Мама, не горюй». Народ ходил в зайчих или искусственных. Все женщины умели вязать и дома хранили швейную машинку. Если иметь доступ к хорошей шерсти, тканям, фурнитуре и ниткам, то можно было в принципе прилично одеться. Правда, это зависело от умения. Раскрой брали в иностранных журналах. С обувью сложнее, ее самому не пошьешь. Доставали румынскую и югославскую. В открытой продаже ее практически не было. В 90-е годы было очень популярно слово евроремонт. На самом деле это просто ремонт квартиры с использованием современных материалов и сантехники. Грубо говоря, сейчас каждый ремонт евро, но не в в е годы советская сантехника и стройматериалы были настолько убоги, что замена их на нормальную, современную было нечто сравнить с сегодняшним построением «умного дома». Шиком летнего отдыха в СССР была поездка в Болгарию. Еще некоторые совсем единицы были в Югославии. Это было настолько круто, как примерно сейчас летать на Гавайи, Багамы или провести отпуск в Майами. То есть очень дорого и дефицитно. Да, да, поездку куда бы то ни было, тоже надо было доставать. Если, конечно, вы согласны были жить не в гостинице, а искать жилье самому на месте. Жизнь вообще была очень бедной и убогой, если смотреть на нее из 2014 года. При мне от голода, конечно, уже никто не умирал, хотя кто его знает, статистики-то в СССР никакой не было. А вот люди постарше рассказывают, что они росли с постоянным чувством голода и зависти кровесникам в новой одежде. Вот так жилось людям в Советском Союзе. Конечно, это малая часть того, что можно найти на просторах интернета, но я постарался озвучить обе стороны, как положительные, так и отрицательные. На сим позвольте откланяться. Всего доброго.